Здравствуйте, еще одна неизвестная для меня лыжа. Первый раз ее еду, точно ногами не узнал, но давайте посмотрим в титры и увидеть что это. Лыжа мне понравилась, по, по факту понравилась мне, хотя в этой категории я точно скажу, что я ее продвигать не буду, потому что есть на то причины следующие. Значит, лыжа фановая, где-то она веселая, она прекрасно работает. Она пружинная, веселая, четко держит хорошо, идет ровно в дугу. В ней там плюс-минус даже вот как-то можно менять, и варьировать радиусом поворота. Вот, оно достаточно мягкое боковое проскальзивание дает. И вроде как-то все контролируется, и легко она управляется, но есть один минус. Минус следующий в моем понимании, это лыжа новичковая и лыжа для людей отдыхающих. И тот ритм, который она предлагает он немножко не того уровня, не подходит. Она быстровато, быстровато, то есть, либо эта лыжа получается для, ну, скажем, людей, которые с большим стажем, то есть, хорошо катаются, ну, в возрасте, да, то есть, могут позволить себе уже быструю езду, но не хотят убиваться на спортивных лыжах, да, не хотят какой-то динамичности, вот, либо никак. Новичку на такой скорости будет некомфортно, при этом лыжа, она не позволяет уходить в меньший поворот легко. У нее достаточно мощный задник, и прокинуть его в катании достаточно сложно. Ну, как бы я говорю, то есть новичка, я знаю такие ситуации, это называется лыжа, которая будет разносить. Вот есть такой термин у новичков, разносит. Когда вот вы начинаете двигаться, вдруг она начинает разгоняться, и вы ничего не можете сделать с этим. Выход один, либо улететь, либо упасть. Либо сесть на бок, либо сесть на задницу. Вот, если вы не хотите, чтобы вас разносило, то как бы эта лыжа не для вас. Вот эта лыжа будет новичков разносить. Экспертам, конечно, эта лыжа будет немножко слабовато, немножко скучновато но опять-таки вот за узкий вот этот диапазон поворота она реально, она не предлагает никаких вариантов она работает вот плюс-минус метр свой радиус и никак вот из него вообще не хочет, вот вообще не хочет при этом я не могу сказать, что там он ужасен или не ужасно, он просто не хочет вот вообще, то есть да, можно более малый поворот загнать, но надо прикладывать каких-то неимоверных усилий и убивать ноги, можно быстрее, да, можно, но а нужно ли быстрее, да, вот, на более быстром повороте она начинает ложать, терять стабильность, ей не хватает, вот, поэтому, как бы, вот тут очень двойственно, то есть, лыжа вроде как хорошая, но при этом, при этом я не скажу, что вот она уместна в этой категории, хотя, с другой стороны, вот, в принципе, если вот вы новичок, который вот прямо одержим скоростью, и прям вот вы хотите прям вообще вот прогрессировать именно в скорость, ну вот и заради бога, в принципе, это ваш вариант. Вот, вот я очень даже вам готов его рекомендовать, но вы должны как бы понимать, что это достаточно быстро. Все, если так, то вот и покупайте, и вперед. Все, вот такая вот странная, забавная лыжа. С одной стороны, хорошая, с другой стороны, мимо кассы, на мой взгляд. Это мое мнение. Возможно, вы будете другого мнения, когда ее потестите. Но, тем не менее, это мой тест. Вот. Я пойду за следующим тестом своим. Вы, чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки, следите за нами. Пока!